Итак, запись пошла. Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня 23 июня 2021 года. Мы приветствуем вас. С вами сегодня на связи я, Марина Кардаш, координатор проекта Обновленный бинар и один из топ-лидеров нашего сообщества Сергей Кушнир. И сегодня, и сегодня мы поговорим о, о сообществе ВЕК, о нашем флагмане, о флагмане наших проектов обновленном бинаре. Друзья, вы знаете, да, наверное, но кто не знает, я сейчас скажу вам новость. Три раза в неделю наши лидеры будут выступать перед вами. Будут делиться с вами своими фишками, своими лайфхаками, будут мотивировать вас на новые действия, на, может быть, какую-то новую осознанность. И это будет происходить три раза в неделю. Спикеры будут меняться, лидеры будут меняться для того, чтобы вы могли услышать каждого, для того, чтобы вы знали, что лидеры в данное время, вы неспокойное наше время, спокойны, лидеры с вами. И мы просим. Присутствовать на таких вебинарах, потому что вебинары вживую, он, конечно же, дает намного больше. Наша программа сегодня будет такая, мы поговорим о нашем проекте, мы поделимся своей информацией, и затем, если у нас останется время, мы ответим на ваши вопросы. Ну и э, я хотела бы начать с того, что мотивировать – это, конечно же, хорошо. Но мне кажется, что э, у каждого человека вот такая мотивация на самом деле э, должна быть э, внутри и в душе, и он э, должен ее осознанно сам себе создавать и сам себе строить. Э, я всегда... Э, своим собеседником задаю вопрос. Скажите мне, пожалуйста, вот вы, например, задумывались о том, как вы будете жить, например, в 65 лет. Какую картинку вы для себя рисуете? Кто вы в 65 лет? Например, если вы мужчина то наверняка вы рисуете какую-то очень интересную, красивую картинку, типа того, что вы стоите в смокинге, у вас миллионы-миллионы доходность, сейчас у вас, допустим, фотосессия, вы сидите в красивом дорогом кресле, в руках у вас сигара, нет, вы не курите, но для фотосессии сигара – это хорошо, на столике стоит бокал коньяка, вы успешный, вы уверенный человек. Ну или если, допустим, вы дама, 65 лет, да, вы красивая, ухоженная, у вас достойная майкап на лице, у вас красивая прическа, В дорогие очки, вот это вот то самое маленькое платьишко от Шанель. Э, и вы пакуете свои чемоданы. Ну, или ваша помощница пакует вам ваши чемоданы, потому что вы отправляетесь в круиз на красивом белом лайнере. Скажите, пожалуйста, какую картину вы себе рисуете о своем будущем 65 лет? Друзья, поверьте, не важно, сколько вам сейчас. Но дело в том, если только прямо сейчас вы не начнете что-то делать, капитал сам по себе не сформируется. Он никаким образом самостоятельно не соберется. И ваша картинка будет тогда несколько другая. И вот здесь мы подходим к тому моменту, что наше сообщество дает именно те инструменты, именно те проекты, благодаря которым вы сможете ступенька за ступенькой создать себе вот это красивое будущее картинку, которого вы рисуете в голове. Если ее кто-то из вас не рисует, я очень попрошу, а, займитесь этим, сделайте это. И тогда вы поймете, как вам двигаться, к чему вам двигаться и куда вы движетесь. А... От, от себя хочу добавить, ребят, что, да, Марина говорила, что благодаря VECO действительно можно создать э, хорошую капитализацию, да, и в нашей жизни до да, время работает против нас потому что его становится с каждым днем все меньше и меньше да и нам нужно думать как вот использовать правильное время до да, для того чтобы скорее стать хотя бы минимум закрыть свои базовые потребности да то есть чем побыстрее купить квартиру там дом машину обеспечить хорошие достойные условия да, для себя для своей семьи об этом мечтает каждый из нас да. И нужно для себя выбрать реально крутой инструмент, который поможет вам максимально быстро, да, то есть прийти к вот этим целям. Вот я, да, то есть я простой обычный парень, да, то есть как большинство из вас здесь присутствующих. У меня простые обычные родители, которые живут в деревне, я сам деревенский простой парень. Мама у меня фельдшер, папа такой вот там местный коммерсант да но мы вот жили всегда вот в таком вот уровне деревни да нет у меня богатых знакомых богатых друзей я в прошлом учитель физкультуры в школе да я безумно любил свою работу безумно любил работать с детьми но я понимал что зарплата она меня не приведет к тому уровню до да, жизни о котором я мечтал да, который вот картинку рисовала вам марина вот то есть это тупик и я 11 лет назад я задавался себе вопросом где мне простому пацану вот создать капитал который поможет обеспечить мою семью да и при том чтобы это было максимально быстро да потому что не хочется да только там когда-то в 60 70 лет быть успешным хочется быть успешным когда ты молодой и именно в наше время вот появилась криптовалюта, да, то есть она появилась 10 лет назад. Об этом раньше никто не говорил, в это никто, большинство людей не верил. Но те, кто когда-то начали вот это вникать, в этом разбираться, да, то есть они решили максимально все свои финансовые потребности, да. И на сегодняшний день криптовалюта, она очень активно входит в жизнь каждого человека, да. И я считаю лично, да, и у меня есть свой личный пример, где активно, да, занимаясь криптовалютой, можно за кратчайшие сроки, то есть там за год, за полтора, решить абсолютно любые базовые потребности. Да, вот я вот пришел год и три месяца назад в компанию Веко. Я пришел ни с чем, да, вот потому что потерпел большое фиаско в бизнесе. Ну, это тоже опыт мой. Но за год и три месяца я закрыл... Абсолютно все базовые потребности, да, которые нужны каждому человеку. Вот, и вам нужно понимать, что компания Веко да, это не инвестиционная компания, да, потому что на рынке очень много есть разных хайпов, есть пирамид да, с красивыми легендами, и так далее. Где дают вам как бы стабильную ежедневную прибыль, но с этими компаниями, проектами вам я могу гарантировать, что не, получ... не получится создать вот эту вот капитализацию, о которой говорит Марина, потому что эти проекты работают какие-то три месяца, какие-то полгода, какие-то год. Я никогда в такие проекты не лез, вот в эти хайпы, пирамиды для меня это грязь такая, да, вот. И в таких проектах у вас возможно где-то получится что-то срубить, что-то урвать, да. А для того, чтобы заработать большие деньги, вам нужно выбрать одно классное направление, да, вот как компания VECO, да, где есть долгосрочная перспектива, где есть план развития, где есть большие масштабные цели, где действительно не бла-бла-бла, да, рассказывают какие-то легенды, а где много всего делается, да. И помню, когда я пришел год и три месяца назад в компанию Веко, это была совершенно другая компания по сравнению с тем, с тем что есть сейчас да то есть это были такие дешевенькие сайты у нас не было там криптовалютной биржи своей не было блокчейна не было своей криптовалюты, то есть много чего не было но буквально за год у нас многое появилось да и у нас появилось тысячи людей из сообществе которые тоже так же как и я закрыли свои базовые потребности да и когда я приходил в этот бизнес, я четко осознавал, что не может быть такого, что все идет только вверх, движуха, максимальное развитие только это ним не, это нереально, такого нет нигде, понимаете, ни в одном бизнесе. Я понимал, что у нас будут и быстрые взлеты, где-то у нас будет коррекция, потом еще выше взлеты будут, потом снова какая-то коррекция будет, да, то есть это нормально, то есть в нашей жизни всегда все должно быть гармонично вот то же самое и в бизнесе и в компании века например почему я развиваюсь даже ну, ну только в этой компании мне не интересны никакие предложения никакие компании другие хотя мне чуть ли не каждый день пишут в директ и говорят серега тут такая есть тема крутая прибыльная я говорю, ребят мне это не интересно да там где-то срубить я говорю, у меня есть путь я его выбрал я в этой компании «Врю», которой я развиваюсь, есть человек. Да? То есть для меня в этом бизнесе самое важное – это человек, это Искандер Хасанов. Я в Искандере уверен на миллион процентов. Я знаю, что какая бы ситуация когда-то не сложилась, всегда есть решение, и эти решения максимально позитивны. Да? И я знаю чуть-чуть больше, да, чем другие партнеры, там, лидеры. Да? Вот, я знаю, что нас ожидает в ближайшие три месяца, полгода, год. Я знаю, что нас ждут намного выше высоты, чем те, которые мы с вами достигали, да. Вот, поэтому наша задача вам показать возможности, которые есть на сегодняшний день, да, чтобы вы их грамотно использовали, чтобы вы понимали, как правильно ими использовать, и чтобы вы не тратили свое время до да, которым мы сегодня говорили потому что время ребят это самый ценный ресурс да и вот это вот мнительность где-то где-то неуверенность она это, эти, эти вот вещи они заставляют вас терять время понимаете а вам нужно научиться делать так чтобы время максимально было правильно работало в вашей жизни чтобы Каждая секунда, каждая минута вам приносили деньги. Да? Как бы мы не рассказывали о духовности, но деньги в наше время решают многое. Да? И вам нужно научиться зарабатывать хорошие деньги. А компания Веку, она дает вам очень большие возможности. Да? То есть я не говорю, что всегда у нас э, я, ну, там, большие взлеты. Да? То есть, но у нас всегда есть возможности делать хорошие деньги. Да? И нужно всегда э, готовиться к большим вот этим взлетом да вот я помню когда я пришел только в компанию да у нас там курс вебкоина был если я не ошибаюсь где-то в районе 30 30 40 центов да И мы покупали создавали я начинал только создавать свою капитализацию То есть я начал активно развивать команду да то есть я понял что ну что это живой настоящий бизнес и я быстро-быстро-быстро-быстро очень действовал, да, то есть, когда другие, многие тогда не верили, сомневались, продавали свои активы, да, по низким курсам, я в это время действовал, да, то есть, я выполнял рекомендации Искандера, я спрашивал, что мне конкретно сейчас нужно делать, он говорит, тебе… Чтобы преуспеть, сейчас нужно начать активно развивать свою команду. Очень быстро создавать капитализацию, пока есть такая возможность. Я говорю, а какой там курс будет, когда что будет расти? Говорит, вот готовься, говорит, к этому времени. да То есть я вот просто шел за человеком, я три месяца активно собирал капитализацию. И когда у нас появился первый такой мощный проект, как криптоакселератор, да, где у нас цена вебкоина росла просто на глазах каждый день да то есть мы начинали с 30 центов за два с половиной месяца мы выросли до 13 и чем-то долларов да и люди которые были готовы да вот к этому взлету они заработали очень большие деньги поэтому ребят я всегда говорю нужно э в крутом бизнесе, первое, нужно иметь терпение, нужно иметь мотивацию, нужно иметь видение, да, то есть куда вы идете, куда идет компания. И всегда нужно быть готовым. Вот когда вы всегда готовы к разной ситуации, вот тогда вы будете всегда, всегда делать большие деньги. Поэтому сегодня мы будем вам детально рассказывать о проекте «Бинарный маркетинг». Вот Марина Кардашина, явля... Кардаш, да, или Кар... Кардаш? Неважно. Да, вот, она является руководителем данного проекта, она детально вам расскажет нюансы да, работы данного проекта. Я рекомендую вам брать ручку, листок бумаги, э, вникать, разбираться, потому что благодаря этому проекту вы можете заработать деньги. Да. Я вам сегодня потом скажу, что с этими деньгами еще правильно делать для того, чтобы в ближайшие полгода решить все свои базовые потребности. Да, потому что у меня есть четкое видение, четкое понимание нынешней ситуации в нашей прекрасной компании и то, что будет происходить ближайшие полгода. Поэтому вникайте, разбирайтесь, и я вам потом еще дам, поделюсь своим немножко видением, как действовать. Все, в принципе, я все сказал перед словом Марине. Сергей, спасибо, спасибо огромное, спасибо, потому что я всегда с удовольствием слушаю тебя э, как спикера. Ты э, просто фонтанируешь э, энергией такой, э, зажигаешь, это здорово-здорово. Э, друзья, перейдем на нашему флагманскому проекту, к нашему бинару. Немножечко, буквально совсем чуть-чуть я пробегусь по маркетингу, потому что мне, как координатору этого проекта, достаточно много пишут личные сообщения и задают вопросы. И эти вопросы часто повторяющиеся. Вот, поэтому... Я пробегусь именно по тем вопросам, которые, которые вы задаете. Итак, наш проект. В проекте вы знаете, что у нас существует несколько тарифов. Тарифы это те же депозиты, депозит стандарт, премиум, люкс и максимум и с процентной ставкой от 0,8% до 1%. Также у этих депозитов различный срок работы, я бы даже сказала не работы, а количество выплат самый простой проект тариф стандарт работает 220 дней премиум 250 люкс 280 не работает, еще раз оговорюсь, потому что вы знаете, что у нас в бинаре произошли изменения, изменения в лучшую сторону, поэтому говорить о том, что он работает 220 дней, это некорректно. Правильно говорить, 220 выплат, 250 выплат, в люксе 280 выплат и в максимум тарифе 310 выплат. Каждый из а, этих депозитов на самом деле является накопительным, начать вы можете со 100 долларов под 0,8% и а, постепенно накопительно перейти а, до а, следующего а, тарифа, как только у вас а, станет на балансе 5 тысяч 1 доллар. А, при этом, а, при этом а, для того, чтобы... А, он работал этот каждый депозит более продолжительно у вас есть возможность делать реинвесты реинвест у нас от 30 процентов от тела мы об этом если надо будет поговорим подробнее дальше и потом помимо депозита депозитов стандартных на сегодняшний день у нас существует промо-депозит. Ребята, у нас еще есть ровно два воскресенья. 27 числа и 4, 27 июня и 4 июля вы еще сможете сделать депозит под 1%. И точно так же делать апгрейд от процентов смотрите это два разных депозита то есть стандартные тарифы и промо депозит они работают параллельно промо депозит вы точно также делаете еще два воскресенья реинвест от 30 процентов в реинвест у нас входит 30% от тела и плюс небольшая часть, 30% от созданного депозита и плюс небольшая часть тела, которая была выплачена. Ребят, не волнуйтесь, очень много вопросов, как посчитать вот этот реинвест. Когда вы зайдете себе кабинет и нажмете инвестировать, а, и это будет реинвест, у вас будет стоять а, сумма, которая необходима, минимальная для вашего реинвеста. То есть все системой будет посчитано на самом деле. Что еще, о чем еще я хотела сказать? Я хотела сказать о лицензиях. А, лицензии а, необходимы у нас, то есть то, что мы говорили о депозитах, это больше относится к... А, к, тем, к тому виду дохода, когда люди работают на пассиве, но мы всегда рекомендуем все-таки работать в бинаре активно, потому что самые красивые, самая большая доходность это все-таки доходность от бинара. Для того, чтобы открыть бинарный бонус, вам достаточно будет приобрести лицензию за 50 долларов. И тут же возникает вопрос, у меня очень часто возникает вопрос об X-факторе, потому что при лицензии в 50 долларов у нас стоит X-фактор X3. Друзья, X-фактор – это не стоимость, увеличенная в три раза в вашей лицензии. Еще многие не разобрались в этом. В X-Factor входит весь объем, полученный вами доходности, то есть объем от вашего депозита, объем от бинарного бонуса и объем от реферального бонуса. И еще раз тогда вернусь к бинару, к бинару, к бинарному бонусу. Насколько это выгодно и очень важно строить структуры. Друзья, на самом деле достаточно пригласить двух человек. У нас произошла коррекция в лучшую сторону в самом бинаре. И если раньше нам нужно было для того, чтобы открыть бинар, поставить одного человека влево, одного вправо, и создать депозит эти участники должны были по 500 долларов, сейчас это отменилось. Кто-то пропустил этот момент и до сих пор об этом спрашивает и интересуется. Для того, чтобы вы получали помимо бинарного бонуса еще и реферальный, вам нужно купить лицензию более дорогую, не 50 долларов, а 300. И тогда вы начинаете получать еще и а, реферальный а, бонус а, с первой линии. А, затем у нас есть следующая лицензия в 1000 долларов, и тогда вы получаете уже реферальный бонус с двух линий. И, а, три тысячи долларов тогда вы получаете реферальный бонус с трех линий и при каждом при каждой лицензии x фактор у вас тоже увеличивается бинарный маркетинг наш будет еще обновляться он будет еще улучшаться поэтому все таки Огромная вам рекомендация. Мы вот обсуждали перед нашей встречей э, с вами, с Сергеем, обсуждали бинар, обсуждали то, как мы это видим, и э, сошлись абсолютно с ним в одном мнении, что, друзья, э, заходите и э, заходите в свои структуры, регистрируйтесь, занимайте место, потому что... Э, те нововведения которые нас ждут они на самом деле а, вот требуют вот такого вот а, участие это помимо всего того что а, сам а, бинар и сам бинарный а, проект а, ну, это, а, не то что он предполагает высокую доходность его а, его полюбили еще с прошлого периода, из прошлого бинара. Но на самом деле этот проект и этот обновленный бинар он будет намного круче. И я хочу сейчас передать слово Сергею для того, чтобы он смог поделиться теми лайфхаками фишечками, которые у него есть. А может быть что-то нам... Там, сказал из того что мы еще э, ну не знаем потому что э, он топ лидер спасибо марина да ребят нас ждут большие улучшения да, в нашем бинарном маркетинге рассказывать я все не имею права потому что каждый из вас любит сюрпризы правильно приятные сюрпризы, поэтому вас они будут ожидать, я думаю, 4 июля, да, на этот день запланированы обновления. Я думаю, там будут не все обновления, но те, которые уже будут, они очень сильно повлияют на динамику развития данного проекта, да. То есть будут очень крутые инструменты, благодаря которым будет развиваться наша монета Raido да то есть вы не будете переживать что она там обесценится там не будет расти и так далее то есть благодаря этим инструментам будет большая мотивация развивать сам бинарный маркетинг да то есть такого бинарного маркетинга еще никто никогда не создавал на рынке рунета поэтому можно будет благодаря ему делать большие большие большие деньги да и сейчас я скажу очень крутое время подготовиться к обновленному бинарному маркетингу, потому что кроме того, что будет, будут крутые инструменты в бинаре, будет у нас еще и обновленный полностью дизайн данного проекта. Он очень будет красивый, очень красивый, очень понятный. И вам будет легко даже новичков подписывать через сам сайт. да, То есть он будет настолько информативный, то есть там будет рассказываться красиво и детально о нашем бинарном маркетинге, будет рассказываться, для чего создана монета Райдо, как она будет использоваться в наших всех направлениях дальнейших. То есть покажет, вы будете понимать ценность данного актива, и будете заинтересованы в создании капитализации. Да? Вот что я еще хотел бы добавить: хотел бы вам порекомендовать использовать возможности проекта 1090, который у нас есть да, в нашей системе, для того, чтобы хорошо зарабатывать в том же бинарном маркетинге. Да? То есть благодаря тому, что сейчас. Курс вебкоина на рынке колебится в районе 45 центов, 45-50 центов. В проекте 1090 курс приема вебкоина $20. То есть это практически в 2,5 раза дороже. Да, то есть почти в 3 раза. Вот. Вы можете покупать вебкоины на рынке. Вебкоины заводить на сайт 1090 за эти вебкоины по курсу доллар и 20 то есть вы купили по 0.45, завели на 1090 по курсу 1 и 2 э, покупаете продаете веки покупаете монету райда и вы можете купить себе лицензию до да, за райда в проекте 1090 есть получается что лицензия вам обойдется практически в три раза дешевле до да? чем она сейчас стоит на сайте, да, то есть если завести, например, там USDT или USD в проект 1090 и купить RAN по 15 долларов, да, то есть вам надо, например, на лицензию там за 300 долларов вам надо 300 USD или 300 USDT, а так вам обойдется лицензия практически там где-то в 120-130 долларов. То есть понимаете, разница какая. Плюс не забывайте то, что идет промо, очень крутое в 10.90. Да? То есть каждой лицензии там идет выше годовой лимит да? добычи монету райду. Вот, Поэтому вы можете за веки, получается, купить лицензию в 10.90. Дальше вы можете свои вебкоины, которые у вас есть завести в стейкинг в проекте 1090, положить их в стейкинг и ежедневно добывать монету райду, да, которая будет очень востребована благодаря бинарному маркетингу, потому что люди будут скупать ее, mm -hmm. да, потому что это будет очень выгодно, когда вы увидите, какой, какой функционал будет и какой продукт будет новый да, на сайте на бинарном маркетинге. Вот, поэтому вам будет выгодно добывать монету Райдо, да, и пока есть такая возможность, разница в курсе, да, то есть это такая вот временная возможность, то есть можно вот веки скупать на рынке, многие, я смотрю уже пронюхали эту фишку, да, и скупают век на рынке, и идут лицензии, покупают 10.90, свои веки загоняют в 10.90 в стейкинг, и ежедневно добывают монету райда. Вы не забывайте, что в 10.90 стейкинга вы всегда можете забрать свои монеты Webcoin, они там не замораживаются, не, не удерживаются, да. То есть смысл, если у вас вебкоины стоят просто на балансе, они не работают, не приносят вам прибыль. Да, то есть я сегодня говорил, что вам нужно учиться делать так в своей жизни, чтобы время работало на вас, чтобы каждая секунда, каждая минута вам зарабатывала деньги. Чтобы деньги крутились, работали и зарабатывали новые деньги. Поэтому 10.90 поможет вам зарабатывать новая монета Райду, благодаря которым вы можете потом и делать и реинвесты, да, увеличивать свою капитализацию, то, что Марина говорила да, в, в бинарном маркетинге. И у вас будут хорошие ежедневные денежные отходы, да, какие-то свои, потому что стейкинг ежедневно приносит ра, ра можно всегда выводить на рынок и их продавать. Вот поэтому рекомендую. Да. Рекомендую. Да, прекрасно. Сергей еще раз нам напомнил о том, что все наши проекты – это как сообщающиеся сосуды. Каждый проект, из каждого проекта мы можем перевести из одного а, в другой а, наши токены и а, дальше их а, увеличивать, усиливать и усиливать свою а, капитализацию также. Да, а, да. вы должны понимать, что монеты ра на рынке ну, мало. Да, то есть это очень молодая монета у нее очень маленький срок и там на рынке вообще ее немного да то есть э, сейчас вот только новички начнут приходить даже старички когда сейчас увидят инструменты которые есть будут в бинарном маркетинге вам самим будет выгодно откупать монету на рынке для того чтобы увеличивать свою капитализацию увеличивать свою прибыль Поэтому пользуйтесь данной возможностью, да, потому что благодаря РА вы можете ежедневно зарабатывать деньги. А у кого мало вебкоина, тоже вот, включайте мозг, вы можете зарабатывать благодаря доллар, там USDT, да, благодаря монете РА, потом идете за доллары, за USDT, откупаете на рынке вебкоин. Вот пока есть такая хорошая возможность по такому курсу откупать вебкоин. И почему вебкоин просел? Тоже, ребят, вышла заранее эмиссия монеты на рынок, да. Я просто отвечу на этот вопрос, мне часто его задают. И у нас на каждый проект в нашей экосистеме есть выделенная эмиссия монеты вебкоина, понимаете, ну, который проект может выдасть, выдать за год. Вот поэтому вебкоин на данный момент негде использовать, да, то есть вышла эмиссия, компания не может больше платить. Поэтому люди, которые сейчас у которых мало вебкоин, они будут потихоньку откупать его, да, собирать себе вебкоин. Также у нас готовится в этом году, буквально через 2-3 месяца, будет мега мощный проект, которого никто никогда аналогоподобия даже никогда не создавал. Я более чем уверен, что это будет в десятки, в сотни раз круче, чем когда мы запустили первый раз крипто-акселератор, Хотя мы тогда навели шума неплохого да, в интернете. нам угу. тысячами да, люди приходили. Но в данный проект будут десятками, сотнями тысяч людей приходить, не только с наших стран, да, там постсоветских. Это будет больше нацелено на международную целевую аудиторию, которым тоже нужны будут вебкоины. Поэтому вебкоин люди будут откупать. А для того, чтобы вебкоин сейчас, ну, не стоял просто у вас на балансе, да, их нужно запускать в работу. И самый крутой инструмент это, например, веки свои загонять в тот же стейкинг 1090, да, вот, и каждый день зарабатывать монету Ура! Вот вам каждый день будут денежки. Да, каждый день капают денежки, которые вы можете продавать, а монета ра будет, ну это востребованный актив. Тем более, когда вы еще узнаете, что будет в бинаре, вам будет очень интересно ра в десять 90 зарабатывать ра, и потом раз заводить в бинарный маркетинг для того, чтобы еще больше заработать. Спасибо, Сергей. Прекрасная стратегия, которую ты сейчас поделился с нами, со всеми. И, друзья, еще раз хочу вам напомнить о том, что наши лидеры, выступая на вот таких вебинарах, они делятся на самом деле своими знаниями, своими наработками, тем, через что они прошли сами. То есть это та самая финансовая грамотность, которая необходима каждому. Вообще, конечно, наше сообщество и та подача материала, которая здесь происходит, она уникальна по-своему, поскольку у нас есть все в доступности. У нас есть свой YouTube-канал, на который вы можете подписаться, и обязательно подпишитесь, потому что там очень много обучающего материала. Там есть очень интересный обучающий материал исключительно, допустим, по нашей бирже, потому что наша биржа ⁇ это такая необыкновенная фишка. И там дан весь обучающий материал последовательно, пошагово, для того, чтобы вы научились тому, как можно на бирже зарабатывать? Это очень важно на сегодняшний день, потому что, посмотрите, ситуация жизненная такая, что несмотря на то, что кто-то из нас работает, у кого-то есть собственный бизнес. Но сегодняшнее время требует от нас новых шагов, новых, нового движения, нового обучения для того, чтобы остаться на гребне волны и, естественно, как бы новых знаний. И здесь у нас, в нашем сообществе, мы их можем получать. И при этом нам их отдают бесплатно. Пожалуйста, берите, используйте как инструменты и монетизируйте эти уже знания, превращайте в свой, в свой капитал тоже. Вот. Это, конечно, очень-очень ценно именно здесь, именно у нас, именно в наших компании, в нашем сообществе. То еще что еще хотелось бы сказать опять таки вернуться к нашему бинару еще раз сказать о том насколько насколько сильные там и большие возможности и для участников пассивных потому что есть возможность зарабатывать от 0,8% в процентов день ребята ну как бы понятно мы часто об этом говорим но я не вижу смысла не повторится, что э, ни один банк не даст вам таких возможностей. Когда мы разговариваем, э, вот, э, там, допустим, э, с э, иностранцами, э, с теми, кто приезжает с Европы, или просто разговариваем с ними, э, с Америкой э, тоже, нету у них, нету у них таких э, процентов, чтобы там, допустим, э, получалось процентов за год, да? да и у нас нету потому что мы тоже уже сейчас в банках можем открыть депозиты свои там под сколько, под 5 процентов да это все все что на сегодняшний день возможно здесь у нас в, нашем, в наших проектах вы в принципе можете создать для себя ну, новый вид предпринимательства это ваш новый бизнес если относиться к этому действительно как к бизнесу, если а, относиться к этому как а, к своему делу, и а, это получается, и получается а, у тех, кто сегодня идеологически вместе с компанией. Вот у нас а, опять-таки а, есть топ-лидеры, на которых можно нам всем а, равняться. Сергей, я э, хотела уточнить у тебя, если у тебя что-то еще добавить, и у нас остается буквально там 40 минут, э, мы можем перейти в, на, в ответы на вопросы или еще, или еще, между собой поговорим с тобой. Ребят, все будет очень-очень-очень круто. Вот Это я могу вам уверенно сказать. Поэтому используйте время э, на себя, да, чтобы время максимально ва у вас э, работало, и вы максимально быстро сделали здесь хорошие заработки. Э, и рекомен рекомендую вам, вот кто еще не в бинаре, в бинарном маркетинге не зарегистрирован или не купил пакет, я вам рекомендую это сделать прямо сегодня. Почему? Потому что каждый день идут регистрации. Да, у ваших спонсоров, возможно, выше стоящих, выше, выше, выше стоящих. А если вы разобрались, как работает бинарный маркетинг, да, то есть в первой линии я в бинаре могу под себя поставить только двоих. да. То есть уже следующих людей, которых я подписываю, они идут переливом под моих людей. Да? Поэтому чем скорее mm -hmm. вы забронируете место в бинарном маркетинге, да, тем скорее и больше есть шансов, что к вам в одну ногу придут переливы от вышестоящих спонсоров. Сегодня вы, возможно, пассивщик. Да? Вы не знаете, что нас ожидает и что вас ожидает в, вашей, в вашем мышлении через месяц, через три, через полгода, через год. Да? Вот сегодня вы не сетевик, сегодня вы не хотите строить команду. А через год вы можете заработать хорошие деньги, люди вас сами будут спрашивать там Валентина, там Денис, Айсулу, да, где ты взяла деньги, как ты зарабатываешь, чем ты занимаешься, да, и вам достаточно будет вторую ножку запустить, да, вот, и просто выгребать лопатой каждый день много-много-много денег с бинара, потому что бинар — это самый прибыльный проект, потому что запустив вот эту машину, да, вот этот маховик запустив... Ферма, я работает, называю это тоже фермой, Да, он работает в накопительном эффекте, понимаете, сегодня у вас два, потом четыре, потом восемь, шестнадцать, тридцать два, шестьдесят четыре, сто двадцать восемь человек, двести пятьдесят шесть, пятьсот двенадцать, тысяча двадцать четыре, да, то есть оно таким да, образом, совершенно верно, потому что да, вам объемы, объемы, они не зависят скарай. от глубины. Да, то есть до бесконечности в глубину и вам будет интересно потом думать еще над тем как увеличить свою квалификацию да, в данном бинарном маркетинге потому что мы хоть и зарабатываем до бесконечности в глубину но квалификация дает максимальный суточный заработок да то есть если вы посмотрите, посмотрите минимальная квалификация в партнер она дает вам возможность в сутки заработать 1000 долларов да то есть если у вас будет например ну например по нынешнему маркетингу там меньшей ноге до да, прошел объем за сегодня например 15 тысяч долларов да а у вас э, а вы, ваша квалификация позволяет заработать только тысячу долларов да то есть 10 процентов 15 тысяч это полторы тысячи поэтому 500 долларов пролетит мимо вас вот поэтому нужно будет думать еще и над квалификацией, да то есть как увеличивать свою квалификацию вот, поэтому к этому нужно готовиться, нужно мыслить стратегически. Когда мыслите стратегично, наперед, тогда вы всегда будете больше зарабатывать, чем те, кто мыслят вот здесь, и сейчас, и сегодня. Вот это моя вам рекомендация. И не забывайте о том, что у нас вебкоин больше на рынок выходить тоже не будет. Да, то есть я думаю, в ближайшие полгода, год... Точно вебкоин выходить не будет. Я более чем уверен, что больше проектов не будет таких, как мы зарабатывали раньше вебкоин, да, депозиток. То есть вебкоин будет зарабатывать довольно непросто. То есть, скорее всего, минимум это через партнерские программы. И то, и то редко. Вот Поэтому цените данный актив. У нас готовится еще мега крутой блокчейн. Да, то есть аналога тоже блокчейна нету на рынке. Наш блокчейн будет решать серьезные технические трудности на рынке криптовалюте, то есть всего крипто-сообщества. То, да, то есть я вам чуть-чуть расскажу то, что нам Искандер рассказывает, да, там топ-лидерам, чтобы у нас было четкое, четкое понимание, уверенность, и мы смело двигались вперед. То есть есть эксперты в блокчейн, технологиях, да, то есть на рынке, которые специализируются в блокчейнах, и Искандер им приоткрыл там 20% того, что он хочет сделать, да, то есть он поделился, вот если вот такое вот только сделать, то как это повлияет, да, то есть все эксперты сказали, что если такое реализовать, то мы точно будем в топ-10 блокчейн, блокчейнов, да, вот, хотя у нас еще есть много других фишек, о которых они не знают, да, которые будут на нашем блокчейне, Через наш блокчейн узнает тоже и о монете, и вебкоин, и о монете RA. И я вам могу смело сказать, что когда нашими технологиями и тем еще проектом, который появится, начнут пользоваться люди, а информация на рынке, на криптовалютном сообществе мировом, да, она разлетается молниеносно. Да. То есть достаточно взять несколько крутых блогеров, показать им крутой продукт, реально крутой, да, который самим им понравится. Они будут сами заинтересованы ну, в том, чтобы в числе первых да, доносить крутой контент, какие-то полезности для, давать для своей аудитории. Поэтому тот же вебкоин, та же монета она может в миг, ребята, в миг настолько поменяться, что вы будете просто смотреть на экран и не понимать, что это происходит вообще. Вот меня поймут люди, которые видели, как происходила ситуация с тем же первым криптоакселератором, одним криптоакселератором, который был у нас в прошлом году, как он поменял за два месяца ситуацию на рынке. Но вот эти направления, вот даже взять проект, который у нас появится, как 100 акселераторов по крутости как 100 вот этих акселераторов надо взять да то есть это будет один потом блокчейн после блокчейна будет еще очень сильный проект который будет влиять на ту же монету RA и на ту же и на нашу основную монету это вебкоин поэтому кто хочет быть очень богатым очень успешным да вот тем нужно мыслить долгосрочно вот я действую так да я постоянно думаю как увеличить свою капитализацию да то есть вебкоина монета ра потому что я знаю что будет дальше Я понимаю что эти активы будет с каждым месяцем с каждым полугодием с каждым годом будет добывать сложнее и сложнее и даже те старички которые уже в нашей компании с самого начала не дадут мне соврать да что как можно было зарабатывать вебкоин там э, год назад у нас были намного прибыльные проекты, да, то есть намного лояльные условия, да, чем которые у нас э, в этом году. Но в следующем году будет еще сложнее. Через год еще сложнее будет добывать вебкоин. Почему? Потому что сообщество наше, ребят будет развиваться постоянно, да, а эмиссия она ограничена. Вы должны это понимать. Эмиссия ограничена, а благодаря нашему только Тому же бинарному маркетингу, который мы сейчас будем активно развивать, потому что он очень-очень прибыльный будет, да, и очень мотивирующий. Благодаря новому проекту, который у нас появится, благодаря блокчейну, да, у нас в миг может появиться сообщество минимум 100, 200, 300 тысяч пользователей. А представьте себе такое количество людей, и, всем, и все узнают благодаря блокчейну проектам о монете WebCoin, о монете RAC, как это может повлиять на курс. И что вы будете делать тогда, когда курс будет высокий? И что вы подумаете в то время, когда курс высокий? Что какие мысли у вас будут потом? Вот об этом подумайте. Вот какие мысли будете чесать вот так голову и думать. Блин, что я тогда Серегу не послушал? Что я тогда Марину не слушал? Что я тогда Искандера не слушал? Да вот, а слушал каких-то там. Алло, экспертов, да, экспертов, которые сами без денег и не знают, как и где заработать. Поэтому мыслите стратегично. Если выбрали этот бизнес, занимайтесь этим бизнесом, любите этот бизнес, развивайте этот бизнес, вкладывайтесь в этот бизнес, верьте в этот бизнес, без веры. Вы ни в каком бизнесе не, не, не преуспеете. Вы должны понимать, что каждая компания, абсолютно любая компания на рынке, она всегда будет сталкиваться с любыми трудностями. И здесь самое важное, кто у руля, кто руководитель, как он решает данные задачи. Да? То есть если эти задачи человек решает, у него есть решение, он умеет э, действовать быстро да, в разных э, ситуациях критичных. Да? То есть э, есть решение всегда мозг работает есть понимание даже куда он идет что он делает тогда нечего бояться и когда еще вокруг данного человека формируется команда лидеров команда единомышленников да то есть это мы с вами вот и когда мы тоже все вместе да вот подключены к этой энергии то конечно у нас все будет развиваться мега круто и поэтому я лично как предприниматель понимаю что лучше постоянно бить в одну точку, да, то есть развиваться здесь, увеличивать капитализацию, увеличивать свои активы, полностью изучать все проекты, как их взаимодействовать между собой, как максимально больше зарабатывать, ну, можно, да, вот развивать потихонечку команду свою. Вот эти действия, только вот эти действия у вас за год-два могут привести просто к невероятно большим результатам. Даже возьмите себе вот... Я всегда часто людям говорю, вот, ребята, вот каждый из вас возьмите и промотайте три года назад в своей жизни. Да, вот три года назад. Что конкретно в вашей жизни такого глобального поменялось последние три года? Я скажу точно, что у большинства ничего. И, и в большинства еще даже хуже обычно становится, чем даже было раньше. Да? Вот. Поэтому задайте себе следующий вопрос. А если вы будете так же думать, также действовать, как вы вот действовали в последнее время, что поменяется конкретно в следующие три года. Я вам скажу ничего. И дай Бог, чтобы э, было так, как сейчас. Да. Поэтому, если вы хотите иметь другой результат, вам нужно действовать не так, как вы действуете каждый Божий свой день. Вам нужно менять подход в своей, в своей голове, в своем мышлении, вам нужно элементарно быть открытым к возможностям, вам нужно верить в то, что вы можете заработать, вам нужно разрешить себе поверить в то, что этот бизнес может работать, что вы в этом бизнесе можете преуспеть, можете реализоваться. Вот когда вы так будете действовать, поверьте, у вас все в жизни будет меняться. А для начала начните хотя бы просто утром просыпаться, подходите к зеркалу и говорите «Я…» миллионер, и начните в это верить, и увидите, как у вас жизнь начнет уже меняться, да, а потом вот с хорошим настроением идите и делайте этот бизнес. Сергей, спасибо, спасибо огромное, я думаю, что ты сейчас зажег всех, кто находится у нас э, здесь на вебинаре. Ты э, не просто зажег, ты не просто смотивируешь, но ты еще и приоткрыл нам некоторую завесу и э, дал некоторое понимание того, что ждет нас впереди. Пусть это в недалеком, там, в ближайшем будущем, перспектива такая, пока еще ближайшая, но она есть, и она очень-очень э, ну, яркая и замечательная. Друзья, э, э, насколько прав Сергей? нужно делать нужно действовать нужно предпринимать а, шаги для того чтобы что-то менять лично для себя потому что а, а, свой вклад в ваше будущее вы делаете прямо сейчас будущее это сегодня это не потом на самом деле оно уже сегодня а... И у нас еще есть пару минут на то, чтобы мы могли ответить на вопросы. Если нам откроют чат, то мы их, наверное, увидим. Есть ли возможность открыть чат, Лена? Чат открыт. Ребята, будет демонстрация, вы скоро это все увидите. Я Искандера Хасанова об этом спрашивал, и скоро вы увидите, как будет сжигаться с монет АЦЦ, что с ним? АЦЦ можно будет использовать в других проектах, скоро вы об этом узнаете. Вот. На данный момент используйте АЦЦ в стекинг-пуле, в акселераторе. Пока еще там есть лимит, еще не исчерпали да, на добычу выпкоина. Используйте АЦЦ по назначению. Эээ... АЦЦ, вы должны понимать, АЦЦ это не криптовалюта. да, То есть оно не растет в цене и не падает в цене. Да? То есть это... Мощности, благодаря которым вы можете ускорять свой стейкинг, то есть больше получать процентов и увеличивать лимиты на стейкинге. Поэтому я каждому рекомендовал уже много времени, ну, используйте АЦЦ, от чего вы сидите ждете. Что за обещание? Где конкретика? Только в 10 не продать ничего невозможно. Многомесячная очередь. Шлама. Вы глубоко ошибаетесь. Зайдите в историю операции, и вы увидите, сколько ежедневно откупается монета РА в 10.90, особенно в паре века а Вопрос от Веры Ивановой. А, а что в... На лицензии, за на лицензии за 30 бинарный бонус не начисляют. У нас нет лицензии за 30, у нас самая маленькая лицензия на 50. И, конечно же, там начисляется бинарный бонус 10% от меньшей ноги. В этой лицензии нет реферального бонуса. То есть реферальный бонус начинается с лицензии от 300. Дальше как же диверсификация, про которую все говорят. Ребят, про диверсификацию говорят люди, которые участвуют в хай проектах и финансовых пирамидах, да, там инвестируют в несколько проектов, потому что какой-то закроется, в каком-то ты выиграешь. У нас не наша компания не имеет отношения к финансовым пирамидам и к хай-проектам, потому что у нас фиатные средства не принимаются. Мы криптовалютное сообщество у нас за три года практически нету ни единого проекта, который там соскамился, не работает или что-то не выплачивает. Поэтому диверсифицироваться нету смысла. Нужно думать больше о том, как увеличивать свою капитализацию. Когда вы будете постоянно увеличивать капитализацию, тогда вам не нужны никакие диверсификации. Как думаете, может ли цена век вырасти при новом проекте, так же, как и выросла в первом акселераторе? Но я не знаю, насколько повлияет цена нового проекта, но я могу точно сказать, что в ближайший год цена вебкоина очень сильно поменяется, и особенно с запуском нашего блокчейна. То есть, я думаю, больше всего повлияет на развитие вебкоина наш блокчейн. Проекты тоже, да. Скажу так, эти проекты будут очень сильно откупать веб-коин с рынка, но не скажу так. Галина Коломойцева спрашивает обучающий YouTube. Дайте ссылку, пожалуйста. Галина, смотрите, у нас есть профильные чаты. В любом из профильных чатов в шапке должно быть там закреплена основная информация. Если ее нет, просто задайте вопросы, вам обязательно там дадут эту ссылочку. Еще, друзья, хочу добавить дополнительно. У нас много ресурсов, официальных ресурсов. У нас есть ресурсы на Твиттере, у нас есть ресурсы в Инстаграм. Пожалуйста, подписывайтесь, подключайтесь, помогайте развиваться нашему сообществу. Матрица надо в гильдии. Можно выводить. А, сегодня, сегодня в гильдии Рам будет а, голосовой чат. Приходите, мы об этом а, по, поговорим, пообщаемся. Есть, а, есть. Где лучше стейкать, 10.90 или акселератор? Оксана, смотря какая у вас цель. Если вы хотите заработать больше вебкоинов, то, конечно, вам нужно использовать криптоакселератор. Пока еще есть лимиты, да. Если есть АЦЦ, обязательно активируйте АЦЦ, чтобы побольше увеличить лимит на стейкинг. И больше вебкоинов можно было бы завести. А если вам нужна монета РА, то, конечно, заводите в 10.90, чтобы добывать ежедневно РА. А сколько за приглашение партнеров в бинаре по маркетинге? Друзья, смотрите, маркетинг определен. а У нас с каждого, на каждом уровне есть свой процент. При покупке лицензии за 300 вы получаете с первого уровня 3%. И дальше, если вы покупаете лицензию за 1000, у вас получается еще 1 процент и ниже еще тоже 1 процент. То есть первый уровень 3 процента и два последующих по 1 проценту. Но только учтите. Дело в том, что это же растет все в геометрической прогрессии. Если вы на первый уровень пригласили хотя бы двух человек или пятерых, то ваш второй уровень, он уже может разрастись до 50 человек. Ваш третий уровень, он уже разрастается там а, до 500 человек. Поэтому на самом деле это а, очень а, хороший и достаточно большой бонус. И когда вы начнете получать в бинаре а, 5 видов бонуса, то есть а от депозита стандартного а, по стандартным тарифам, Раз. От депозита по промо, бинарный бонус и реферальный бонус это, конечно, ну, правда очень, очень и очень хорошо. Я думаю, вопросов больше нету. Да? У нас уже регламент по времени. Да. А, спасибо, друзья. Спасибо вам большое. Спасибо, Сергей, тебе за вот проведенную встречу, за твою, за твою зажигалку. Друзья, всем счастливого такого смелого предпринимательства, уверенного, уверенного движения в наших проектах. Спасибо вам за то, что вы сегодня были с нами. Хорошего-хорошего доброго вечера. И еще раз приглашаю вас на голосовой в нашу гильдию РАМ через полчаса все ребят до новых встреч не бойтесь действуйте все будет мега мега мега мега круто я вам обещаю все только самое вкусное начинается вы себе не представляете какого движа мы сделаем буквально через несколько месяцев на рынке поэтому Собирайте бипкоин, собирайте рак, активно качаете бинар, зарабатывайте ежедневно деньги и увеличивайте свою капитализацию. Все, всех обнял, всем классного настроения, пока-пока. Пока-пока.